Сегодня мы собрались вместе с нашим уважаемым, достопочтенным и легендарным Зишаном с YouTube канала Smile to Jenna, на который вы все просто обязаны подписаться. Как ты, дружище? все в порядке, брат. После всех моих почтений ничего не хочешь мне сказать в ответку? Погоди секунду. Что бы такое сказать то как-то за даже. The The <laughs> как ты на самом деле? Al -hamdulillah, al -hamdulillah. Блестящая работа, я тебе скажу. И наши зрители уже видели и сами подтвердят, какую блестящую наступательную работу ты провел против сионистского государства. Я думаю, что социальные сети сейчас берут вверх. Несомненно, на этот раз влияние колоссальное. Каналы Sky BBC уже просто спотыкаются, пытаясь угнаться за нами. Но все равно они все еще довольно предвзято Конечно. освещают. Однозначно. Но когда мы раскрываем карты, они понимают, что уже приходится освещать и с другой стороны. Да, теперь все не так-то просто скроешь, благодаря соцсетям. Да, и потому что бомбят пресс-центры, бомбят центр по борьбе с коронавирусом, гибнут дети. Все это уже стало настолько ясно, и прямо перед глазами, прямо среди бела дня, записи с камер видеонаблюдения выкладываются в соцсетях, на мощных платформах, да и мусульмане все больше времени уделяют этим платформам. Конечно, есть еще предвзятость, но все же, альхамдулилля. Что же это за государство такое? Мы только просматривали с тобой статистику и соотношения. Это каким надо быть государством, чтобы в отместку взрослым карать детей? Вы же прекрасно знаете, нанося ракетные удары, что вероятность попадания в детей составляет 30%. Из 200 убитых – 61 ребенок на сегодняшний день. 61 из 200, и еще где-то около 40 – женщины. Получается, вы лупите с вероятностью в 50%, что попадете в женщины детей, да и остальные, скорее всего, гражданское население. Сколько хамасовцев реально удалось убить? Они на самом деле усердствуют в истреблении детей. Мстят Хамасу, как они говорят, убивая детей. Какая гнусная операция. Целенаправленно истребляют гражданское население. Намеренно целятся в гражданское население. Но сегодня мы хотели обсудить реакцию и мнение простых жителей. Где-то же должен быть источник всей этой ненависти. И просматривая следующий социальный эксперимент у Аллахи, он напомнил мне об истории нацизма. У меня в этом нет абсолютно никаких сомнений. Я хотел продемонстрировать нашим зрителям ту степень неприязни, которая присутствует в общественной среде, так называемого государства Израиль. Давайте посмотрим на их реакции, иншаллах. You're American, where are you from and why did you come here? Uh, I'm from New York um, and I came here with my family when I was younger to make Aliyah um, because it was always my parents' dream to come to Israel because we're religious. So are you American? Yes. Oh, cool. Why? You, uh, when did you move here and why? I moved here 11 years ago. Uh, my family moved here because um, this is the country of the Jewish people and the future of the Jewish people. And uh, we want to be here. How old are you guys? 18. We're 18, 18 years 18. old. Now we are here in Israel taking a leadership course and we're going to the army for a few months to see how life's here. And then we hope to bring back some of this knowledge to our youth movements. So you're like an internship with the army? It's about two months, and they show you everything about the army. Israel is a great place. It's a nice place. You should come and visit. Uh, like, I love I Israel and I feel safe here. All the misconceptions are, uh, are, are not, going not, on not true. Into this place like, is is there's not people uh, with knives every day, and there's not uh, I don't know people exploding. Palestinians, yeah. Yeah. yeah, no, but pretty much the life here is really good. For people living here, it's just normal to see people in the army walking around with guns, and you feel completely safe and protected. I feel like we know who the threat is, and it's not coming from. Ну, random as opposed to in the rest of the world that could be anyone. Um, here we know we know who our enemy is and we know that they are out to get us. Who is the enemy? Who's the enemy? That's, that's a very good question. No, I think it's specifically any nation, oh. I think it's the people that um, oh. are so interested in being politically correct that they won't actually go after the, the я думаю, что Похож на мусульманина. Он же говорит болезнь. Вот он и заболел. Uh -huh. Он даже на еврея не похож. Выглядит почти как брат. Всего лишь чуть-чуть вперед натянуть. Um, can you talk about what it's like to kind of live in this situation? Uh, first of all, it's very hard. I also, I'm an org organization, it's called La <laughs> it's against that Jews shouldn't marry Arabs. Did you say the organization was, did what again? We, the, org the organization is, the, the thing of it is to, that Jews shouldn't marry Arabs. Shouldn't marry Arabs. Why do you feel strongly about that? Uh, be Потому что евреи — это особая которую Бог дал евреям, и мы не хотим с другими Я думаю, что должны Да ладно. Они должны их. Даже так? Площадь толерантности, если что. Знаешь, что это мне напоминает историю с Юсуфом в Коране, да и в Ветхом Завете тоже, если на то пошло. Типа, что мы будем с ним делать? Убьем или просто оставим? А давай бросим его в колодец. У них такой же подход к арабам, как к Юсуфу. Ничего себе. Они так и не усвоили урок. Но это точно ничего не усвоил. Давай послушаем, что эти скажут. With these people, there's no need to try. There's no need to talk to them. What we can do oh. is when they, they they do enough harm, we retaliate. That's war, and that's the situation that any Jew lives in Israel has to deal with. <laughs> okay. In very simple. You need to And every who to Каждый, кто оказывает сопротивление, для них террорист. Даже не их земля, просто пришли на чужую землю, чтобы убивать. И они реально думают, что они избраны. Особенно эти, расисты, самые настоящие нацисты. Нажми-ка на паузу. Если вы, хотите узнать, если вы хотите узнать, как бы выглядели нацисты в 21 веке, то вот вам хороший пример. Да, неплохое предметное исследование, я бы сказал. Видимо, так они и отзывались о евреях в нацистской Германии. А теперь все просто поменялось местами. Евреи стали немцами, а арабы – евреями. Все точно так же. Я реально не вижу абсолютно никакой разницы между тем, что происходит сейчас, и что происходило в 30-х годах в Германии. Просто прикинь, если бы мы спросили среднестатистического немца на улице, в центре города, поддерживает ли он Гитлера? Безусловно, многие бы поддержали как его, так и его антисемитскую позицию и превосходство арийской расы. Все то же самое в зеркальном отражении. Просто другой народ и этнос. Тот же самый фашизм, расизм, этноцентризм. Именно это меня и раздражает. Спроси тех людей о Холокосте, и они привели бы тебе те же самые основания, которые мы только что услышали, пытаясь оправдать свои преступления. Жертвы Холокоста стали виновниками Нового Холокоста. Совершенно верно. Какой позор. И знаешь, не все евреи или же все израильтяне это одобряют, но в данном случае у нас, как нам кажется, независимая сторона которая просто задают вопросы и получают на них совершенно откровенные мнения израильтян. И мы видим настрой, который, несомненно, служит поводом для беспокойства. Абсолютно верно. Вот же тварь. Тебя бы, сучку, вышвернуть. Я думаю, что мы должны дать им страну. Если у вас есть какие проблемы, вы просто туда, им страну, и тогда будет война между странами, Если они мы большую, и все. Что это было? Наверное, ядерное оружие Вау. Чем он сказал? Ковровая бомбардировка. Он надеется, все I же think... считает. Вау, I да. I never... I все, это конец. But, you know, Раньше нам показывали просто статистику и, you know, а статистику, статистику, статистику, и статистику, и многие не верили. А теперь все вживую, прямо, прямо перед глазами. Опять эта сучка. Самая настоящая сука. Да просто с этой арабы надо убить. Нет, Нет это, это уже не шаг, остановить. No. Просто она не может нормально по-английски говорить, не коверкая. О oh, как? Право на водоснабжение, на питание, на образование и право ненавидеть арабов. Мы только что увидели, по сути, предметный опрос, пусть и небольшой фокус-группы, но все же. Если вы хотите более подробную информацию касательно проведенных исследований, можете ознакомиться с моими опровержениями, в которых мы привели факты, привели результаты опросов, и которые показывают, насколько ярко проявляется расизм, исламофобия, ненависть к арабам, к темнокожим среди народа так называемого Израиля. Я считаю шокирующим и то, что с учетом истории этого народа и Холокоста они просто точь в точь копируют поведение, настрой и идеологию нацистов по отношению к группе людей, которых они считают своими подчиненными, то есть карабам. Да и не только карабам, как они сами утверждают, но ко всем другим этническим группам, возомнив себя избранными, считая себя пупом земли заявляя о своем превосходстве над всеми благодаря лишь своему этническому происхождению или же случайному рождению. Я думаю, поскольку мы мусульмане, мы не получаем соответствующего эфирного времени в СМИ, и поэтому очень сложно услышать риторику касательно нетерпимости преподаваемой в медресе, или же содержащейся в священных писаниях и так далее. Но если мы посмотрим то да, СМИ может и не освещают иудаизм, но достаточно просто обратить внимание на то, что происходит в том же Лондоне. Возьми тот же Гольдерс Грин, и как они там себя ведут. У них там свои кареты скорой помощи, у них своя школьная программа. Да ради Бога, у нас с этим нет никаких проблем. Но вот только что нас реально беспокоит, это расизм и фашизм. Проблема еще не в том, что когда мусульмане начинают в чем-то преуспевать, они начинают жаловаться, мол, у вас такая-то особенная программа, у вас такие-то привилегии. Но секундочку, если вы считаете, что ни у кого больше не должно быть особых привилегий, кроме как у вас, и если вы начинаете травить всех других в СМИ, когда у них вдруг появилось неплохое эфирное время, то тут вы уже такого не увидите. Да потому что это не служит никаким геополитическим интересам. В этом есть вывод, как сказал сам Джо Байден. Можно даже снять отдельный эпизод, посвященный этому. Он сказал, что если бы Израиля и вовсе не было, нам бы все равно пришлось его создать. Да, он так и сказал. Если бы на Ближнем Востоке не было Израиля, нам бы все равно пришлось его создать. А это говорит о том, что Израиль играет геополитическую роль для американцев. И поэтому противостояние ему не имеет для них никакого политического смысла. И независимо от того, демократы они или же республиканцы, президенты Америки всегда поддерживали коррумпированное государство Израиля, и не перестанут этого делать, потому что это в геополитических интересах Америки, также в интересах Соединенных Штатов и создания негативного образа мусульман, потому что это дает им повод для вторжения в их страну и лишения всех богатств и природных ресурсов, что мы, собственно, и наблюдаем вот уже как 15 лет. Да, так и есть, так и есть. Думаю, yes, на этом, наверное, все. Джазакумуллаху хайран, всем вам, благодарим вас за внимание и просмотр. Нам было очень приятно. Спасибо и тебе, Зешан. Взаимно, бро. Да, и не забудьте распространить этот эпизод, кому только можно. Нам нужно привлечь как можно больше внимания ради такой цели. Согласен на все Сто. Потому что чем больше будет таких роликов, тем больше люди станут открыто высказывать свое мнение. Чем больше лайков и рекомендаций. Мы хотим, чтобы это стало нормой. Погба уже показал себя. Джон Оливер, Филипп Дефанко. Знакомые всем лица. Многие ютуберы. Тан Десай, политик Сикх, ну и старые ветераны. Джереми Корбин. Все они выступают с заявлениями. Мы бы никогда не узнали о компании «Элбит», производителе военной техники, из Лестера. Там, кстати, тоже прошли протесты. аль -Джазира. А как еще, когда целое здание снесли рядом с этот Пресс и другими новостными агентствами? Ведется огонь по безоружным людям, по медицинскому персоналу, по журналистам. Есть видеозапись, где военный собирается бросить слезоточивую гранату, но как только он видит камеру, он останавливается. Да и вы, наверное, уже видели все эти записи. Но чем больше людей увидят, тем больше и другие станут освещать события. Следует понимать, что есть и такие блогеры, для которых важен определенный алгоритм. Количество просмотров, лайков с целью заработка. Можно привлечь и их. И пусть они сосредоточены только на мирском. в нашем же случае мы делаем все ради Аллаха. Во всяком случае, мы надеемся, что это так. Мы нацелены распространять эти видеозаписи. И мы собираемся встать острым камнем поперек горла сионистского государства Израиль. Mm. Дорогие братья и сестры, по воле Аллаха, YouTube активировал нам функцию спонсорства. Теперь вы можете сами стать активным участником исламского призыва на канале Дава, став нашим постоянным спонсором. Для этого просто нажмите на кнопку спонсировать под любым видео на канале и выберите подходящий вам уровень поддержки. Присоединяйтесь к нашей команде. Примите прямое участие в исламском призыве на канале Мишин Дауа. Станьте нашим спонсором. И да примет от вас Аллах.